Друзья, всем привет! Хочу У -у -у. поделиться с вами классным рецептом, классного блюда. Полгода назад я пробовал это делать, где-то подглядел, не помню, где-то в Восточной Азии нечто подобное готовят, но я, как обычно, там по-своему добавил что-то. В общем, оно вам заменит по вкусовым качествам, даже не заменит, напомнит вам чебурек, манты, самса, наверное, и еще много-много разных вкусных блюд вот именно в одном этом блюде погнали основных ингредиентов в этом блюде два это обычное слоеное тесто я не люблю заморачиваться с тестом я его взял просто и купил и баранина баранину нам сначала надо помыть теперь что мы делаем нам надо каждую косточку баранью ножом обработать, посрезать мясо немножко. Но мясо мы будем срезать не полностью, а чтобы оно как бы отставало от кости. Вот так. Так оно будет у нас стоять. Желательно, конечно, брать баранье ребро без вот этих хрящевых костей. Вот именно, чтобы было чистое ребро. Ну, конечно, идеально. Но другого не было, пришлось взять такое. Но в целом, это хрящик, он тоже после приготовления будет очень мягеньким. Получилось вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 кусочков ребер и еще обрезки мяса я их потом буду добавлять вот вот обратите внимание вот таким образом это все получается так сейчас мы это солим просто солим и забываем Далее мне понадобится, может быть, все две, но пока начну с одной луковицы и потом, если что, дорежем. Режем их кольцами. Можно не скромничать. Достаточно такие толстые кусочки получаются. Да, в принципе я ее порежу сейчас и вторую вот таким образом так у нас 9 кусочков нам надо раз два три 4 5 6 9 чуть больше ничего страшного порезанных луковиц отставляем теперь подготовим чеснок чеснок нам нет необходимости его резать измельчать мелко Мы достаточно крупно чесночок в этом блюде с лишним не будет отставляю далее беру мою любимую ступку сначала душистый перец так 68 еще много не надо чуть-чуть нам его надо разломать мы его не будем перетирать мелко, мы его просто Все, крупная фракция. Таким образом. Отставляем. Далее. Зира. Немного. Вот ее нам надо перетереть помельче, потому что это не плов. Что можно и крупную, что она там будет со временем развариваться. есть так отставляем ну все лук у нас готов перец есть зира у нас есть чесночок у нас есть приступим к следующему этапу а на следующем этапе нам понадобится поверхность чистая потому что мы будем работать с тестом немножко муки так нож у нас 9 кусочков и нам надо 9 кусочков с тестом есть Двенадцать. Тарелку. Теперь. Мы так Все, она уже точно не слипнется. Теперь нам надо его раскатать немножко. Нам нужна печалка. И чуть-чуть. Можно. Не, не тут не надо тонко, так среднее. Мы не вареники не пельмени делаем так тесто мы накатали три кусочка я все таки решил не выкидывать может быть это на косячу если что можно будет добавить чтобы увеличить э, пласты, так теперь что мы делаем, сначала лук, вот таким образом, далее кинза, Хватит. следующий этап кусочек сливочного масла маленький это для того чтобы специи через масло начали отдавать свои вкусы и ароматы мясу так теперь можно посыпать чуть-чуть зирой Несколько кусочков перца, чесночок. Кладываем это все сюда. И мяско. Давайте вот так вот сделаем. Сверху мяско. Еще можно кусочек вот мяса тут с курдюком добавить. все это нам надо сейчас завернуть. Так, все это мы заворачиваем. Аккуратно смотрим, чтобы тесто не порвалось. У нас будет вот такой мешочек. Чтобы не было куда выходить пару. Далее берем фольгу обычную фольгу, закрываем кость фольгой. Это чтобы она в духовке не пригорела. Нам же паленая кость не нужна, чтобы она пропитала. вот такое вот у нас получается чудо смотрите лук он он же как и понятное дело с, с мясом лучок добавка идет очень круто но он же и работает как такой фундамент ровно стоят наши вот эти мешочки ребра барашки в тесте и теперь мы все это отправляем на противень. Вот так оно выглядит перед тем, как отправляется в духовку. Я ввожу их на два противня, обязательно отдельно, потому что когда вы их будете забирать, чтобы они не разломались. 200 градусов температура, ну, минут 40 выдержим и посмотрим, что у нас получилось. Прошло 40 минут, блюдо готово. Идея соблюдена, но единственное я накосячил. Накосячил с тестом. Не берите слоеное тесто. Я что-то взял и подумал, что оно вот если листами заморожено, то оно все одинаковое. Нет, нифига. Берите обычное тесто. Если будете покупать в супермаркете, обычно замороженное листами тесто, не слоеное. Почему? Потому что слоеное, оно, ну вот я взял два кусочка, это самые лучшие, которые получились. Вообще оно должно было быть вот, посмотрите как в прошлый раз я делал, вот именно такими они должны были получиться. Но ничего. А, пахнет обалденно. Сейчас попробуем. Поджичка обязательно. В этом блюде должна присутствовать как добавка. Пробуем. Поджичка обязательно. Подписывайтесь на канал будем делать вкусные ролики.